Всем привет, ребят! С вами Антон. Сегодня у нас будет большая подборка на целых 20 минут. И я покажу вам самые дорогие игрушки, от которых вы просто офигеете. Поэтому обязательно не забывайте поддержать меня лайком и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А также, ребят, в конце видео у нас конкурс на 1000 рублей. Конечно, немного, но я думаю, все равно неплохой подарок. Ну а теперь, ребят, скорее берите что-нибудь похрустеть, наливайте теплый чай и присаживайтесь максимально удобно.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 Скажите, а вы помните, за руль какой машины впервые сел Джеймс Бонд в фильме «Голдфингер» в 1964 году? Олдфаги сразу скажут, что это был Астон Мартин DB5. Я, как реальный ценитель кино с Бондом, ну просто никак не мог позволить себе пропустить этот шанс. Тачка, на которую я наткнулся, сделана в масштабе 1 к 8 и максимально похожа на ту самую машину из фильма. А теперь попробуйте отгадать, какой фишкой она может обладать. Сразу скажу, такого я раньше в подобных машинках не видел. Наверняка кто-то из вас подумал, что она может там, ну не знаю, открывать двери, у нее поворачивается руль, может быть даже можно с чем-то взаимодействовать в салоне. Последний вариант, кстати, был ближе всего. Ладно, не буду тянуть. В общем, это чудо можно завести. То есть вы берете, поворачиваете ключ зажигания внутри нее, и она реально заводится. Прям как настоящее. Также у нее включаются фары, имеется возможность нажимать на педали, от чего будут происходить соответствующие реакции машины, как в реальности. еще много-много всего. Уверен, что все коллекционеры или фанаты фильмов про Бонда уже подумывают, как такую себе заполучить. Теперь пойдет речь об одном Пантиаке, который впервые появился в сериале «Рыцарь дорог» в 1982 году и сразу же обрел популярность во всем мире. Вот эта вот история про приключения бывшего сотрудника полиции и его уникального автомобиля до сих пор не дают покоя огромному числу киноманов, в том числе и мне. Поэтому я просто не мог себе позволить пройти мимо этой чудо-реплики. Эта модель, конечно, не может развивать скорость до 480 км в час, выводить всю электронику вокруг из строя и быть неуязвимой к большинству оружий, однако тоже имеет свои плюсы. Основным, конечно же, является полное соответствие Пантиаку из сериала. Здесь даже учли вот этот вот светодиод на передней части, который мерцал во время разговора автомобиля. Эх, пойти что ли «Рыцарь дорог» пересмотреть?»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 Фанаты назад в будущее на месте? Надеюсь, что да, поскольку я хочу показать вам потрясающую реплику Делориана. И давайте-ка сразу пробежимся по основным фишкам этой машины. В первую очередь, это, конечно же, открывающиеся вверх двери. Добавляет и тот момент, что они могут закрепляться в конкретном положении. Плюс у них имеется настоящая мини-подсветка, как в обычных машинах. Внутри салона первое, что бросается в глаза, это временная схема с шестью кнопками, прямо как в фильме. Детализации поддался не только салон, но и внешний вид машины. Она была всячески украшена создателем этой модели. Он решил добавить в нее всякие проходящие проводки, яркие трубы, возможность перевода колес в горизонтальное положение, что создает эффект парения автомобиля. Шикарную подсветку, имитирующую какое-то электричество или что-то на него похожее. В общем, сделал все, чтобы зрители смогли погрузиться в атмосферу кинокартины. Не знаю, как для вас, ребят, но лично для меня машина, что я сейчас покажу, реальная мечта. Дело в том, что она является суперкаром, выпускавшимся компанией Lamborghini с 1974 по 1990 год. Чтобы вы понимали, всего было произведено только 1997 автомобилей этой модели. Думаю, теперь вы осознаете, насколько раритетной является эта тачка. Поэтому пока предлагаю насладиться только игрушечной репликой. Встречайте, неповторимая Lamborghini Countach. Она сделана в масштабе 1 к 8, имеет снежно-белая окрас и изумительный салон. Тачка является именно такой, которую просто хочется оставить в покое где-нибудь на полочке и каждый день ею любоваться. Не знаю как вас, но меня бы такая модель мотивировала еще больше работать и потом купить или ее, или что-нибудь другое, такое же раритетное. А сейчас я покажу вам LADA 1620 или же ВАЗ 2106, как вам удобнее.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 Ну а если серьезно, то как бы я не любил наш автопром, игрушка получилась реально достойной. Я бы такую даже себе купил. А эта машинка на первый взгляд может быть обычной гоночной тачкой, которая является репликой настоящего Макларена. Но на деле все не так просто, каким может показаться. Эта модель полностью может управляться дистанционным пультиком. На нем можно и открывать ее двери, и включать фары, и даже управлять ей, запуская машину вперед-назад. Да даже по самому пультику можно понять, что Макларен не предназначен для гонок. Ну, максимум для какого-нибудь драгрейсинга подошел бы, и то вряд ли. Он является, знаете, такой вот крутой, красивой, богатой коллекционной игрушкой, которую ты поставишь у себя на видное место и будешь ею любоваться. Ну и хвастаться перед друзьями, конечно же. Куда без этого?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 Родившийся в 1987 году в честь 40-летия Феррари, Феррари F40, стал одним из самых известных автомобилей всех времен. Это был самый экстремальный Феррари конца 80-х, недоступный большинству, учитывая цену и ограниченное производство. Аэродинамические линии были необычными и неподвластными времени настолько, что F40 по-прежнему сохраняет актуальный внешний вид. Используемые материалы также были на грани возможностей. Двигатель представлял собой 3000-кубовый V8 мощностью 478 лошадиных сил. Автомобиль разгонялся от 0 до 100 км в час за 4,1 секунду. Эта миниатюрная модель идеально передает всю ту атмосферу благодаря шикарной детализации. В машине хорошо проработан салон, выделены сиденья, имеются открывающиеся двери, а также, что очень круто, возможность открыть багажник и узреть под ним внутренности в виде двигателя и прочего. Гоночные тачки мы с вами посмотрели, и теперь я предлагаю сделать коротенький перерыв от них на более, знаете, такой богатый VIP-вариант. Вот что вам пришло сейчас в голову? Думаю, многие уже догадались, о чем сейчас пойдет речь. Это будет автомобиль, являющийся репликой одной английской компании, специализирующейся на выпуске автомобилей класса люкс под маркой Rolls-Royce. Реплика полностью соответствует статусу марки и ее основным задачам. Она не гонится за грозным видом, а наоборот, берет своей роскошностью. У нее открывается капот, двигаются сиденья, опускаются стекла, имеется опция даже открывать люк и перемещать зеркало заднего вида. В общем, казалось бы, все, что только можно, да? Однако и это еще не конец. Последняя изюминка меня просто, блин, ошарашила, и я подумать не мог, что создатели и этот нюанс учтут. В игрушке даже можно достать зонтик из дверки, как в настоящей машине. Да-да, это именно та фишка, которая присуща всем моделям Rolls-Royce. Уф, вот что значит хорошенько запарились над работой. Просто молодцы. Mercedes-Benz LP – семейство крупнотоннажных грузовых автомобилей компании Mercedes-Benz.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 Я сейчас проведу эксперимент и посмотрю, сможете ли вы визуально узнать, что это за марка. Ну а подсказкой, само собой, будет ее внешний вид. Миниатюрный вариант настолько похож, что если вы знаете ответ, вы вряд ли его чем-либо другим спутаете. Единственное, что я вам скажу, эта машина была выпущена в 1928 году, и именно она участвовала в гонке 24 часа Лимана этого же года. У модели очень красиво вышит номер 9, под которым она участвовала в заезде. Также имеется ряд декораций по типу ремешка, возможность открыть двигатель и полюбоваться им со стороны, а также даже поднять защищающую от ветра стенку. В общем, если вы внимательно смотрели видео, то по-любому уже увидели подсказку, находящуюся на самом двигателе машины. Этой моделью была Бентли Блауэр, на которой Биркин финишировал пятен в гонке Лимана 1928 года из-за заклинившего колеса. Хоть он и не выиграл на ней, Бентли Блауэр всем видом проявляет истинный дух винтажных соревнований.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 Теперь хочу вам показать раритетную машину известной марки Mercedes 720 SSKL. Этот автомобиль является точной копией модели 31 -го года, собранной по заводским чертежам с полным соблюдением технологий начала 30-х. Всего компании было произведено три таких автомобиля. Два из них разбились в авариях, а судьба третьего до сих пор остается загадкой. Еще тогда они могли разгоняться до, вы только вдумайтесь, 235 км в час. Это 30-е года, на минуточку. В этой красавице очень детализирован салон, что мне предельно импонирует. Панель управления, кстати, сделана подлокированное дерево, что тоже имеет вес. Да что тут панель управления? Здесь даже руль имеет полную детализацию, повторяющую реальные. А я уже не говорю об обозначениях на спидометре, кожаных сиденьях и тому подобных мелочах.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 А зеленый цвет, который для нее подобрали, мне кажется, что выбрали не случайно. Как-никак он успокаивает и расслабляет. Вот такая многоходовочка. Не знаю, как вы, но лично я в детстве просто обожал смотреть «Охотников за привидениями». Даже сейчас наизусть помню ту клевую песенку, играющую в начале каждой серии. Готов поспорить, что среди моих зрителей тоже есть немало единомышленников, балдеющих от этой серии. Именно для вас, ребята, я и решился добавить в сегодняшний ролик такую вот крутую тачку. Она, как вы уже догадались, будет крутой репликой модели из Гостбастерс. У нее открывается все, что только придет человеку в голову. Имеется море всяких приколюх и декораций. На ней очень красиво светится лампочка сверху. В общем, ну просто супер шик. Единственное, что я бы хотел в ней поправить, это салон. Ему авторы идеи решили не уделять внимания. И сделали его максимально простым хотя с другой стороны это добавило опцию перевоза лестницы внутри, которая является неотъемлемым атрибутом охотников. Ой, знаете, хочется прямо сейчас уменьшиться в размерах, прыгнуть в эту тачку и поехать спасать мир от привидений. Следующая модель была сделана полностью вручную из 300 деталек, каждая из которых была тщательно соединена с другой. Модель машины Koenigsegg One. Она выполнена в масштабе 1 к 8, имеет серебристо-черный цвет и карбоновые вставки. Карбон, кстати, можно встретить как нигде часто. Он тут и на зеркалах дальнего вида есть, и как окантовка стекол, и в том же салоне вместе с внутренностями машины. В общем, на нем создатели не сэкономили. У тачки, как мы уже привыкли, открываются двери, капот, в общем, двигается все, что только можно. Мне очень понравился дерзкий стильный внешний вид транспорта. Сразу создается какая-то атмосфера соревнований и всего такого. Везет же к гонщикам, которые постоянно катаются на подобных тачках. Пойти, что ли, тоже в них записаться?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 Нет, это не современная модель, которая наверняка пришла многим из вас в голову. Я сейчас говорю про старенький, да скажем так, удаленький вариант. Эта ретро-машинка имеет идеальное сходство с былой моделью. Создатели игрушки учли в ней все нюансы по типу окраса колес, добавления гравировок, именных номеров, фирменного окраса, четких качественных фар и детализированного салона. В общем, такая штучка могла бы стать идеальным элементом целой коллекции фанатов ретро-машинок. Ну или очень даже неплохой игрушкой. Хотя я бы все-таки такую хранил, как зеница ока. Харли Дэвидсон «Фэтбой» – круизный мотоцикл с V-образным твином и цельнолитыми дисковыми колесами. Разработанный Уилли Дэвидсоном и Луинетцем, Харли Дэвидсон построил прототип «Фэтбой» в Милуоке для ралли Дейтона Bike Week в Дейтона Бич в 1988 и 1989 годах.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 Если Феррари мы уже разобрали, то какой бы был выпуск без главного соперника этой марки? Ламборгини. Я решил показать вам модель Авентадор. Во-первых, она просто мне очень сильно импонирует в жизни, а во-вторых, ну я просто не смог пройти мимо шедевра одного паренька. Он повторил тачку 1 к 8, учтя открывающиеся двери, капот, багажник, сделал потрясающую прорисовку всех элементов, включая даже тени стекол и фар, а также повторил и диски машины». Очень круто в ней то, что те же двери имеют, вы не поверите, настоящие газовые амортизаторы. Да что тут амортизаторы, у нее даже зеркала бокового вида могут складываться. Не могу поверить, что кто-то создал такую крутую миниатюрную машинку. А эта модель ну совсем не похожа на те, что мы с вами сегодня обозревали. Мы привыкли ко всяким раритетным вариантам или же агрессивным, мощным спорткарам. Однако этот Volkswagen на их фоне выглядит максимально мирным и добрым персонажем. Таким парнем, который всегда поможет, всегда куда надо подкинет и никогда не подведет. В целом, то оно так и есть. Машинка более семейный вариант, в котором можно было бы, например, путешествовать всем вместе. Она очень красиво выглядит, имеет ярко-красно-белый окрас. Сзади нее установлена лестница, при помощи которой можно было бы залезть наверх и снимать оттуда перевозимый груз. У Volkswagen открывается люк, багажник, дверцы. У него очень милые колеса, которые подчеркивают основную идею создания такого транспорта. В общем, это была минутка доброты, и на такое периодически стоит смотреть, согласитесь. Теперь хочу показать вам еще одного моего фаворита. Это очень яркий грузовик Mercedes, выполненный в красном цвете. У него полностью функционируют все детали, открывается капот, под которым расположена имитация двигателя, поворачивается руль, опускаются окна, а также откидывается кузов. Внутри располагается полностью обустроенный салон с двумя удобными креслами и проработанной панелью. Сама машинка выглядит словно выставочный экспонат, очень яркая и запоминающаяся.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 Игрушечная модель даже не сильно хуже оригинала, скажу я вам. У нее хромированные детали, работающие фары и стоп-сигналы. Имеется опция поворота колес путем контакта с рулем. Душезавораживающий звук двигателя. Металлический качественный кузов, вес которого составляет более 8 килограмм. Буквально каждая деталь пропитана аутентичностью и тем самым антуражем гонок. Слов нет, настолько крутая реплика у ребят получилась. Вот правда.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 У него огромные колеса, задний привод, мощнейшая подвеска, способная выдержать любые ямы и неровности, и многое-многое другое. У этой игрушечной машинки есть все то же самое, только еще и высоченная скорость. Казалось бы грузовик, но он запросто может разогнаться и сделать многие спорткары. Да, вот что значит автор хорошенько постарался над повтором «любимого транспорта».